За блокированными воротами встретили длиженцы, проживающие в Ильинске, министра по делам иммиграционной, политики Яни Самудаласа. Как стало известно, Янис Музалас решил посетить бывший аэродром Вильнико, где до сих пор проживают мигранты и беженцы, чтобы ознакомиться с ситуацией. Напоминаем, недавно беженцы объявили голодоку, бастуя против бесчеловечных условий проживания в Вильнико. Приблизившись к лагерю, Музалос не смог войти на его территорию, так как дверь была закрыта на висячий замок. Беженцы и мигранты собрались под другую сторону ворот. Ранее министр уже посещал Линника, однако встретив разъяренных мигрантов, поспешил ретироваться. Призванные на помощь полицейские попытались сломать замок, однако беженцы не позволили им это сделать. Напряженная обстановка ухудшилась, пока полиция стала устранять сопротивление беженцев. Женщины и дети кричал, и все беженцы вышли к воротам, препятствуя входу министра. Со вчерашнего дня беженцы объявили голодовку в знак протеста против ужасных условий проживания в Элинике. По решению движения объединения против расизма и фашистской угрозы, Йенфип ФЗ Условия проживания пьеженцев в элине признаны неприемлемыми. Матери с младенцами и маленькими детьми не имеют необходимого детского молока и пампесов, а также продуктов питания, предоставляемых организацией в Кроме того, нет горячо и кратки, воды и стиральных машин. Одновременно с этим у беженцев нет доступа в больницы, потому что нет перьеводчиков, а дети должны быть приняты в школу. Бастующие призывают правительство немедленно удовлетворить требован и обязан. Беженцев. Мы требовали, чтобы немедленно улучшились условия проживания в Элиника, а также не размещали людей в палашках. к сожалению, Элиника, не единственный лагерь, который сталкивается с большими проблемами. Ναι, δηλαδή κατηγορούν τον Πέτρο τον Κωνσταντίνο ότι έχει στήσει αυτό Ο Πέτρος τον Κωνσταντίνο του αρνείται φυσικά Όχι αναφέρει εσάς Σε φτυρισμένοι Τροπί σου, τροπί σου Άντρα από εκεί Σε ποιο να Σε ποιο να Προσπαθούν οι αστυνομικές δυνάμεις, βλέπετε, να αποθήσουν τους πρόσφυγες, Άννα. Αρχίσουν να αναλαμβάνουν δράση οι αστυνομικές